И всем привет! С вами Анонимус и мы играем сегодня на лицензионном сервере. И это жестоко. Мачилово я тут чуть-чуть поиграл и то не на этом сервере. Мы продолжим, Водя. Что ж, что дальше будет? Играя на блокпрайсе уже нашел. Знаю. Я уже успел. Я пришел? меня не мочи, меня не мочу. у меня какого-то фига, у меня какого-то фига, короче, стильные девчачки 5 минут. Я не зарегистрировалась. В Ахитане. А в а там будут регистрации? Регистрация на странице. Пока. Пока. Пока. Пока. Я не знаю, что я могу найти, но что? Да, да, да, да, иди-кидь, иди-кидь, иди-кидь. Я опять не... Я лучше на путь. А, ты, да, Я, я зашла, да Где призрак? <соцентрический> а, <соцентрический> <соцентрический> я у нас, когда меня не завершила <соцентрический> А, что убили А ты выпал в барьер Ха-ха-ха А Баттерс не взял, а не Очень мультипно, да. О, да. Ничего не Нет, не Американ. Не. Ты видишь в Да. Я вообще не очень А он он не может видишь? тоже. Да А меня видишь? Нет. Она хорошо знает. Но она да. тебя и убьет. А, меня же призрак. Бьет. Да, не то, а что. Но у меня откуда-то там. Пойти меня! Все ладно, давай, чувак. О, пойти, я вижу призрака. А -а -а. Да, я убежал. Ты меня призрак. Бьет. Или это не призрак, не забьет. А ты меня бьет. Кои чего? Эти которые, а те которые какой-то чума? Возле вас, возле вас. Я вижу. Что А, я, я запаркурил, я затащил, Гоня, запаркурил. Прямо за меня где-то. Ублюдок, у уже появился. Ч, меня слепило, меня ослепило. Зачем меня, айрон или? Я даже нет. я не могу ничего сделать. Кавай, а. Кавай, Кавай. Ааа, а. Я медик, иди ко мне. Вынеси меня, имя зельку включи меня. Красавчик, у меня теперь присергучка. Тихо, он на меня сейчас будет лезть. Да, сюда залез. Да. А, где-то рядом. Ч я не могу гостики. Да. Что я не. Ч я не могу стрижки кидать? А да потому что ты не это. Если, если тебя попадут, у тебя останется одно сердечко, расскажешь мне. Я два. У меня, у меня меч почему-то Тоже почти сломался. Кого убили? А, Камира! С Камира ударил призрак. Я тикаю. Вот он. Где-то куда? Меня меньше сломало. И меня убили. Я не себя подлечил. Подлечил все. Я тикаю. Сколько остается, чтобы выжить? Сейчас скажу, еще две минуты осталось. Ты один остался. Я один. Я же учек паднал. И для сколько времени? И я останавливаюсь запись записи, я просто Первое. Она будет сказать, я сейчас разберусь по барбекану. Я сейчас, походу сам себя убью. Ты шо? Я да, пиар. шо ты говоришь. Я буду иметь барбекану. Это... Вот, сапа. -то здесь. железный здесь. меч пронял колбас и жизнь. Нет. Не Син... Он здесь. Батлбол. Батл а я я у меня закончится видео? 8, а там время? 8.37 Насилуют! Насилуют! Спасите! 1.9 секунд Хватит. Я сдох На этом все, всем пока Вот этот вот чудик и я В новом облике Всем пока, копчу